Всем здарова, бандиты и бандитки! С вами, как всегда, ГП, а мы с вами продолжаем играть в Dying Light. В этот раз у нас ночь. В э, прошлой серии... И не рискнул проходить дальше, просто потому что... Было стрёмно, и типа, я так, скажем, на эмоциях даже... Не мог понять, как мне вообще убегать от этих чуваков, как мне с ними разбираться и так далее и тому подобное. В общем-то, я вспомнил потом, что... У нас-то есть ультрафиолетовый фонарь, который... Э, ну, он их не убьет, но если там разочек посветить, да, то он там, типа, немножечко отстанет от нас, скажем так. Поэтому сейчас, э, собрав все силы в кулак, сейчас побежим, пойдем попробуем, короче. Вот тут пусто, серьезно. Так, а что у нас есть? Нам надо, кажется, это самое сильное. А вдруг нам придется... Хотя не похер, пусть будет это. Сейчас чек не можем, ли мы что-то создать. Эм, чертежи. Ничего не можем создать, навыков качать не надо, не надо, все. Погнали. Я думаю, это будет сложно, я думаю, мы все-таки все равно умрем. Типа не один раз. Надо только посмотреть, нет ли здесь этих чуваков поблизости. Так, меня уже кто-то заметил, только я не пойму откуда. Где он был? Погоня отстала. Окей. Okay. Я просто... Я просто вообще не понял, где он был? Ну вот опять, вот где он? Кто-то его видит? Я нет. Где логика? Где-то там что-ли? Ну потому что я вообще не понимаю, типа... Оп, значит... А, вот он, смотрите-ка, да? А, ну да, вот он, здорово. И шо? Ну окей, сейчас он сюда запрыгнет. Да? Ну? Нет, а где он? Мне надо, чтобы он ушел с этой крыши. О. Все, успокоился. Так а что ты разворачиваешься, это друг? Ну иди обратно, О, господи. Просто я точно нормально не выйду, пока он тут тусит. А ну чего, что разворачиваешься. Ладно. Давайте, сейчас... О, сейчас что-то не получилось, братан. Надо, чтобы он куда-то туда вот ушел. Да знаешь, что ты сюда не можешь зайти, друг? Давай, иди отсюда. Мне просто надо как-то выйти. О, давай-давай-давай. Я не понимаю, он... неужели он отсюда не уйдет теперь? Да вы посмотрите, он тупо разворачивается, в любом случае обратно идет. Ладно, сейчас когда он спрыгнет сюда, быстро вылазим и бежим в ту сторону. Да ты что гонишь? Так я в безопасной зоне стою. Э, По-моему, я немножко зачетерил. Э, По-моему, я совсем мало зачетерил. Ну ок. но по-моему здесь рядом кто-то ходит но эти чайники, по идее, по идее, они на свет не реагируют с фонаря я бежать не могу, потому что мне надо их обнаруживать как-нибудь Ладно, я кого-то где-то спалил. Я, ты пока что не знаю где. Давай, напиши, что погоня отстала, да? А, вот он. Он, он тут рядом совсем. Может, не заметит. Заметил. Может быть и нет. Блин, ну сюда сейчас придет. Вот в чем проблема. Ах, там еще есть чуваки. Так, ну это обычный зомбарик. А вот и один из охотников. Иди нафиг. Паркур, спасай. Блять, не спас паркур. Но, на самом деле уже не страшно. Совершенно. Уже остается вот только челлендж, типа, чтобы уже попытаться добежать до этой башни и выжить. Так. Что у нас по хп? У нас же аптечки уже нету, получается. Мы же ее уже заюзали, в общем-то и в целом, да? Это немножко несправедливо, Ну да ладно. А этот челик тут остался еще или Нет. Очевидно, нет. Я не знаю пока что, как нам пробираться через это все дерьмо. А интересно, я смогу как-то зачетерить и попробовать пройтись... Ой-ой-ой-ой, сори. -ой -ой -ой -ой, пройтись по самому-самому берегу. Блять. Вот 40 хп на ровном месте просрал. Вдруг их под берегами нету. Хотя это наверное чушь собачья, но все же. Ага, ага, ага, я понял. Вы просто понимаете в чем суть? Вот я бежал прямо, а тут вот прям, ой да там их целая гора, ладно. Я бежал и прям передо мной типа вот из ящика выскакивает эта тварь, ну типа блин, это немножечко неправильно, по-моему, я считаю. Ну а, типа, причем он так близко и что тебе делать? Как тебе убегать от него потом? Никак? Все-таки, по-моему, это была херовая идея идти типа, под берегом, потому что я теперь здесь не могу никак наверх у... выполз, а вот этот челик. <музыка> Главное, смотрите разницу. Обычный меня заметил, а тот нет. Смотрите, если не светить фонариком, он не видит меня. А. А, понятно. Как дела? А ладно. М -м так где у нас башня? Вот это да? По-хорошему надо как-то пробежаться по крышам, только по крышам. Это самый простой способ. Так, мне тут крыша вот это проломится. Вот в чем проблема. Тут что-то мелькает, э, лампа, окей, тут еще рядом просто нету вот этих ультрафиолетовых ловушек, вот чем проблема. Смотрите, вон светится, это уже наша база. Я слышу, где-то рядом этот чмор, так один из них где он делался вот это вот главная проблема что эти чуваки они так ну взломать я сейчас точно не буду могут ползать по крышам в вот этом вся самая главная проблема Мы блин. Мы уже совсем рядом, совсем рядом. Чем из них где-то здесь совсем рядом тащится? Бегом чекать отсюда. О, да. О, да, детка. О да, четко мы смогли. Это оказалось не так и сложно на самом деле. Фу. Ну, что, я вас поздравляю. Игра ночью. Очки ловкости и силы удваиваются ночью. Скрывшись от погони ночью, вы получите дополнительные очки ловкости. Чем дольше вы играете в небезопасной зоне, тем больше очков выживаемости получите. Понятненько. сдавать класс наш что тусуетесь тут хорошо вам да М -м, на 19 этаж ну неплохо неплохо night is но picnic знаешь, мне что-то кажется, что на самом деле в ГМ не работает ради общего блага. Мне кажется, у них какие-то свои конченые цели, о которых ты, в общем-то, не знаешь. Ты, по сути дела, я так думаю, что пешка у них просто пешка. не больше, ни меньше. Так что мы можем создать чертежи. Аптечку? О, аптечки никогда лишнее не бывает, так что аптечку в любом случае создаем. Аптечка это всегда хорошо. Вот тут что-то новенькое. Тут типа можно здание получить у вас. А, это же там мразь, которая гнала на меня. Тварь. Хотя, знаете, с одной стороны он прав. Я вот уничтожил антизин, допустим. For rise, you can't be serious. For God's sakes, I'll go. I'm not scared. Absolutely not. We've discussed that over. No, we didn't discuss it. You just decided that I. Cool cool. Are you serious? Well, this rice guy has never seen my face before. Clean slate, right? Easy. Could you guys give Crane and me the room, please? Class, you sure you're up for this? It has to be done, doesn't it? Well, I'm not gonna argue. Race's his place is over here. Just find out what this will cost us and come back in one piece. Знаете, блин, просто, понимаете, вот смотрите, в EGM они визуально вроде как никак вообще не могут за мной следить, правильно? Потому что я долаживаю им по рации, то есть если бы они могли наблюдать за мной визуально, было бы все по-другому, они не могут. То есть... Он тупо слепо послушался, выкинул этот антизин, забрал одну ампулку, и все и прибежал, и теперь эти люди вынуждены, типа-ля, а покупать этот грёбаный антизин у какого-то уёбка, который отпиздил нашего главного. Это такая чушь, блядь. Он мог сказать в ГМУ, что, типа... Он, типа-ля, а всё уничтожил, там вся хуйня, но, типа, забрать хотя бы один... Один вот этот, ну, контейнер, да, и принести сюда все. Одного контейнера им явно будет мало, они все равно бы потом пошли к краису. Ну, типа, ну это ж... Да капец. Что по навыкам. Что у нас тут есть новенького? Так, ну это мы не будем, да. Да. Создавать сирикены с тремя дополнительными эффектами. Замраживающим, горящим взрывным. Научитесь лучше торговаться. Цена в магазинах ниже на 10%. Но в магазине особо ничего не покупаем. Сюррекены мы это же не создаем. Нажмем вот это. Ой. Не знаю, такая противоречивая тема. Просто кошмар. И даже мне почему-то кажется, что никакого секретного документа ВГМ не существует. Как таково, ВГМ какие-то свои цели абсолютно. <звы> ну, вот такой стодер. Давай. Он вполне пригоден никак <coughs> тут еще где-то был торговец надо продать ему ценности Шо, с тобой не о чем базарить А где тут был у вас меняла Этот с чуваком каким-то менялся Крейн, о. Amir died saving your life. Look, I'm doing it because if we don't get antizen from rice, people will start to die. You know, I met Amir right after the outbreak. I didn't know him for that long, but... He was the best, most decent man I've ever known. But I just want you to know that I don't blame you. Amir knew the risk. And Crane, we know that you too are taking a risk to do this for us. I... Лок, Дейд. We'll talk when I get back with the Antison, okay? Окей. Okay. Окей. Just... Right? Okay. Тут даже дождь есть. Yeah, Здорово. Да, я уже это слышал. Uh, я тебе хочу продать все ценности. А, у меня в этот раз ценности мало. На 150 всего лишь. Да, да, да, это забирай. Что мне. Не нужно. Куча низко... Так. Мы тебе вот это продадим, потому что накоцанное. А... И вот это тебе мы продадим. Все остальное у нас вроде как целое. Так что все остальное мы оставим. А, улучшения мы тебе не будем отдавать. Детали для сборки тоже. Вот это тоже. Все, что тебе можно сейчас купить? Супер кровопускатель. Вау. Добавляет эффект кровотечения к холодному оружию. Ну, знаете, учитывая, как быстро холодное оружие ломается, то это не имеет никакого смысла абсолютно. Как мне поместить это дерьмо? А. Та да да да так. 34, 45, 31, 32. Давайте на вот этот 45 сейчас улучшение еще поставим. Тут как раз два свободных разъема. Что дает это? Обращение. Скорость взмаха. О, класс. А это дает и обращение, и немножко прочности. А чемпион, а чемпион дает все. Давайте поставим чемпиона. И поставим... Крестонос. Все. Супер. Нет. Кошмар, кошмар. Так. Чемпион и крестоносец, да? Да. Все. Подтвердить улучшение. Да. Здорово. А еще, а еще. На вот эту тему мы поставим последнюю тему, которая у нас осталась. Бритер. Вот. Да. Все. Теперь мы можем со спокойной душой идти на миссию. О, там что-то синенькое уже светится. Ага. Подожди, 23.58, то есть сейчас ночь? Что-то я на секунду, знаете, чуть-чуть... Передумал как-то играть. А хотя, а почему так светло? Если сейчас ночь. Вопрос. Или это рядом с кучей источников света? О, круто. Я даже так могу? А... Так, ну теперь у меня что-то стрёмно насчет ночи, знаете, я такой типа, о, будет прикольно, надо будет ночью побегать, а теперь я что-то как-то не уверен. Ну, реально ж светло. Я могу как-то самостоятельно смотреть время суток? О, вон и охотничек один. А вот и второй. Куда он делся? Он спрыгнул что ли? А вот он, да. И вон второй. Ух, их тут дофига. Только заметьте, сейчас, сейчас почему-то намного светлее, чем было до этого. Мы ну, Погнали. ага, ага, ага, вот оно в чем дело. Все, теперь здесь темно. Собираю свои слова обратно. Еще и дождь фигачит. У -у -у -у. А вот это крипово. А, меня тут нет, меня тут нет. Я хочу туда, по верхушке пойти. Я думаю, это нам немножечко упростит задачу. Ты ничего не видел, братан, ты слепой. Ну, домик заглянем, может что-то полезное найдем. Нам надо же будет потом крафтить как-то правильно. Не, ну дождь это очень круто. Не знаю, я просто люблю, когда вот в играх есть какие-либо погодные эффекты. Дождь, молния, снег и так далее и тому подобное. Это очень круто. Я хочу, знаете, на самом деле найти какого-нибудь охотничка. О, смотри, там какой-то чувак стоит, прикольно. Найти какого-то охотника хочу и... Чтобы он за мной погнался вот сюда прямо. Здорово. Мне надо ее оглушить. Ведолагу в текстуру загнал. Привет. Как залываем пока что. Найдемся что-нибудь полезнее как да, В смысле. Это наш клиент? Эй! эй, бро, бро. А, что такое? Я понял. Ага. их тут травы было да как же им не нравится это этот это ультрафиолет ну вот этим пофиг ну логично что им пофиг такие дела посмотрим что у этого чувака есть я хочу переодеть шмотки на самом деле лебро Дадим ценности, подзаработаем чуть-чуть больше, нам ничего не надо. Что-то на меня похож чуть-чуть. Но будем надеяться. А я могу спать. Класс. Класс. Супер. Не, мы с вами обязательно, обязательно... С вами обязательно ночью поиграем. Ночью точку позже, когда у меня хотя бы немножко... Хотя бы может какой-нибудь огнестрел там появится или что-то в этом роде. Потому что с одними только... Вот такими холодным оружием это не очень Скажем мягко, да? Хотя мы с вами запинали уже одного челика ногами. Но это было читерно потому что это было в безопасной зоне. Но это так странно, потому что в безопасной зоне типа нельзя ничего такого делать. -а, -а, а. О! тоже умеют уворачиваться, а это интересно. Камон! Давайте только по, по очереди. Смотрите, как он кидаться умеет чем-то. Можем создать что-нибудь? Yeah, right. Я даже ради них возьму свою самую классную штуку. Иди сюда. умирать на самом деле от вот этих вот чуваков одного уже рипнули хорошо ждем отхиливаем стамину класс я умер хорошо потерян а еще и потеряли тысячу очков выживания неплохо ладно ладно я видимо слаб пока что для этого пока что видимо слаб погнали покоцали чуть-чуть эту же тему давайте вернем обратно нашу водную трубу интересно этот человек там останется трупом лежать или их тут вообще не будет а их тут вообще не будет окей ладно просто бежим тогда по заданию а то знаешь такой типа ночью повыживал и типа все такое, типа весь крутой там вся хуйня ничего не боюсь никак не боюсь убил охотника или как он там называется прыгун вот эти места на самом деле полезные активируем световые ловушки и все Вот в таких местах вообще эти по моему биться против этих чуваков Ой, это было неп... неправильно. Надо все время, все время надо помнить про сложность. Большой дядя. Надо все время помнить про сложность, потому что реально тут можно отъехать от самых простых зомбарей. А нам этого не нужно. Это лишняя трата времени. Ну и вам такое неинтересно смотреть будет. О, познакомиться с рейсом не знаю мне почему-то такое предчувствие что это знакомство будет очень плохим для нас не знаю почему вот эти вот мародеры которых только что твоих мы увидели мне кажется это и есть тоже люди рейса и okay, А? мы уже с тобой братья? Интересно. Ого. Ого, у них прям все так серьезно. Не шут, не шут! Да я с тобой потом позабавлюсь, когда у меня огнестрел появится, герой. Welcome, friend. Даже так? Ох, oh, не нравится мне все это. Steal from me! Haven't I seen you somewhere before? Now I give you a choice. Your right hand or your left. Was that my left or your left? <coughs> you have the look of the tower about you. What do you want? I'm here to make a deal, a deal. For Anthazine, no doubt. Desperate times. And what do you offer in return, hmm? Your services? Your loyalty? Perhaps I should take both. Talk to Karim, he's one of ours. Do what he asks of you, and Rise will consider giving your people some Anthazine. Understood? I don't seem to have a choice. <coughs> Персептив. Персептив, я. Ух, капец. Моя левая или твоя? Нормально, так я же говорю. познакомились, познакомились. Хотя, хотя. Смотрите, блин, у, у, у них есть только всего крутого Если они мне дадут какой-нибудь ствол, то... Гой, поработаем. И бро, тебе говорили, что ты похож на женщину? В шоке, да? Не первый раз, наверное, слышишь все-таки. Типа такой удивился. Смазливый. Ахаха. Ладно, пошли. Посмотрим, что она может предложить психопат. Он оператив не только но Гребаный вирус. Такие дела. <кхрёвый> вирус> Получите задание у Карима. Ну, Тоже домик. Это кто сказал? Ты или ты? Товар Трещ. Я тебе потом покажу, кто из нас Трещ. чувак э ты ночью гулял ночью бегал по крышам говна кусок Ты тут стоишь день напролет внутри здания ты даже не с зомбарями не сталкиваешься мудила так что завали рот понял тварь все блин ты. Хоть кто-то что-то дельное говорит а I'm Karim. Crane. An American. I have an uncle there. Lives in Texas. You from Texas? You a cowboy? I'm from Chicago. Okay, Al Capone. We'll be in constant contact over the radio. That way I can make sure you get where you need to go. And where's that exactly? You're going to be climbing antenna towers and switching on shortwave radio modulators. Most of my men are too slow, too fat, or too drunk to climb a tower like that without killing themselves. Если я сделаю это, я получу ответы. Это между тобой и Райсом. Я знаю лучше, чем говорить за него. Просто не проваливай. Он не справляется с разочарованием. Хорошо. Звучит несложно. О, oh, с ЛГМ связаться теперь нужно. Oh, я, я чувствую, я вас всех потом порешаю. Дайте мне только не стрел, there's я there's потом сейчас с У него номер один фланки, не сложное. Здание несложное. По крайней мере, ночью тусоваться не приходится. Вот бы мне еще ствол дали сразу же. Было бы круто, но, видимо, нет. А у вас тут челик бегают, не могли бы вы его убить? Так. Я же могу уже? Да, я могу теперь по этим чувакам бегать, это круто. Они мне теперь вообще не помеха. Погнали наверх. ВгМ Крейн. Just met Rise. There's no question. That's Suleiman. Guy's a psychopath. He's gone from ruthless politician to fucking warlord. Is he aware of your affiliation with us? No. He thinks I'm just a guy from the tower. In fact, he's making me jump through hoops before he'll give me any antizin. Acknowledged. Continue to do as he asks. Remember, we need that file. Great. Crane out. Kijevan. <laughs> Дела. Нам наша башня, мы только вот это довольно-таки. Э, найдите антенны дальней связи. Это вот это, да, наверное. Что надо будет убернуть потом удар с прыжка Смотрите, тут вообще, со... тут вообще совсем другая местность, там у нас трущобы, домики такие раздолбанные, а тут уже идут вот такие типа, пятиэтажечки, все дела, типа обычные дома с обычными квартирами, а тут две громилы сразу, неплохо. О, типа, о чем я говорю, посмотрите, он стоит, просто его пока да просто фигачит только, моему пофиг, это это просто нечто. Да, страшно. А зачем я это сделал? Видимо так надо было, ну ладно. Погнали дальше. Не будем зацикливаться на бесполезный. Мне главное обойти вот этого здоровяка. Остальное меня вообще не волнует. Ооо, ты еще что такое? Чтобы делать, друг иди сюда, тварь так хорошо, ему эта фигня вообще Лоль Иди сюда запрыгивай ко мне, братан. Не говорите что он там и будет стоять но это не прикольно мне надо внутрь попасть типа отобрали А, это все-таки пролетал груз и можно было его как-то забирать, я понял. Не знаю, мне надо как-то отманить их оттуда. Вам. Ой, здравствуйте! Вы чуть-чуть не туда зашли. Можете, пожалуйста, спуститься? Вы мне тут немножечко мешаете. Спасибо. Так, у нас есть неиспользование ищет навыков, говорит. Навыки чего? Ловкость. Что у нас есть дальше? Ага. Ваше тело становится крепче, вы устанавливаете здоровье на более высоком уровне. А здесь? Станьте лучше в паркуре, бегайте дольше, крапкайтесь и набирайте ловкость быстрее. Получите доступ к носу. О, вот это классно. Да. Бегать дольше, это вообще самое то, что нужно. Так, го, пока что взломаем эту тему, может найдем что-то хорошенькое. Хм, все казалось так просто. Что по урону? 28 меня вообще не канает. И что мне делать? Этот челик просто стоит тут. Просто стоит тут. да да да иди в сраку я не знаю что делать они просто стоят как раз возле того места в которое нам нужно он, он не он вообще не двигается Он просто стоит на одном месте У него надо как-то привет У него надо как-то грохнуть Пока что не совсем понимаю, как нам это сделать правильно. Вот это два громила, ну зашибись. О, он сам он умер, да? Не, он стоит еще, классно. А -а -а -а. Что ж, так сложно-то -мо? Просто собрать такую толпинь зомби. Просто с которыми я даже не знаю, что делать. Это жесть. Так, го. Еще раз попробуем. Надо просто так вот пробежками его пытаться завольнуть, чтобы он наконец-то сдох. Только надо от него как-то отманить вот эту всю шелупонь, потому что она... Стоит возле него, и мне, мне только мешает. <звы> ну, пофиг на ультрафиолет. Я так понимаю, это удел только вот этих охотников. Идите все сюда, идите за мной. А я не прямо почему громилы за мной не идут? О, идет, идет, наконец-то. Так. Он умер? Да, наконец-то, супер. Мы теперь всех сюда отманем. Идите все сюда, пацаны. Идите все сюда. Все ко мне. Okay, открывать. Чукаче, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Так, хорошо. Эту штуку мы открыли. Теперь нам надо как-то... У нас есть аптека? А у нас нет аптеки. Теперь нам нужно как-то их отвезти оттуда Давай-давай-давай, идите все сюда. Ты не можешь, да? Мне тебя жар, братан. Как они классно через забор переступает? это просто супер. Просто песня какая-то. Эти ж бочки не взрывоопасны, правда? Вряд ли. Я, конечно, зря это сделал, потому что сейчас набегут вот эти супербыстрые твари. В этом вся проблема. Это просто капец, я не знаю. Наверное, это просто, просто вот сюда вот забежать. Просто что-то включить. Вот эта супер быстрая тема прибежала. О, ладно, погнали. Похер на эту супер быструю тему. Надо теперь только понять, как подниматься наверх. Когда-то прокурись, да? Интересно, эти быстрые чуваки за мной будет прям сюда подниматься или нет? Клиночек, супер. Так. Чтобы не повторять ошибки прошлого, будем искать. Ты смотри, нормально так ползает за мной. Будем искать максимально безопасный путь. Так, это я на нем. так, хорошо, а, ну понятно, он почему-то просто вырезался непонятно куда, угу, я могу просто сюда залезть, да, так. Теперь уроки паркура. Вспоминаем всему, чему нас учил Рахим. О, по этим штукам можно даже так коротко. Так, о... Это рискованно. О. оправдано. Вроде как. <смех> эм, -у -у. Ну, опа. Спер, пошли. Погнали дальше. Что мне слишком много неиспользованных очков навыков? Лол. Привет. А что ты тут делаешь? Пока. Удачной поездки. Лол. Вот это поворот. Так, шо у нас? Опять по навыкам. Это этот раз сила. Что у нас есть доступно? Это нам не нужно было. Ваше тело становится крепче и может выдерживать больше урона. Либо бросайте во врагов оружие, нанося серьезный урон. Дважды коснитесь правой кнопкой мыши, чтобы прицелиться, а затем нажмите левой, чтобы бросить предмет. А, да нет, я пожалую себе хпшечку. Хпшечку. Этого чувака я тут однозначно не ожидал увидеть. Так, го. Da -da -da -da. Oh shit, Kareem! Someone already scavenged this thing for parts. There's nothing up here to switch on. Fuck! I was afraid of that. All right, head to the next antenna tower. It's not too far from there. It's not too far from You'll there. The uh, okay, Tiana. Where's the next antenna? No, that antenna I see. Видел издалека, где... А, это аж вот та? У -у -у. А где наша башня? Вон аж где наша башня. Офигеть, как мы далеко отвалили от нее. Ладно, знаете что, на этом, я думаю, закончим эту серию. В следующей серии уже пойдем к следующей башне, потому что она вон аж где, чуть ли не... Там же, где наша башня находится. И будем уже дальше продвигаться по сюжету... Включать вышки. Возможно, нам дадут огнестрел. Я очень этого жду. Хочется уже огнестрел. Ну и посмотрим, что у нас будет дальше. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. И увидимся в новых видео. Всем пока, ребята.